Я всех приветствую. Чем дальше в тему Богов, тем меньше просмотров. У меня так сперва хорошо пошло и эти самые э, подписки начали расти. Вдруг смотрю, вот как на шепоте началось, начало срезать. Я вас прошу, очень прошу, оставляйте ссылки на этот канал, потому что система такие вещи продвигать не будет. При э, хорошем СРЦ, СРЦ – это процент кликов, у меня СРЦ почти до 10% доходит, то есть каждый человек каждый десятый человек кликает. Это при том, что на специальных темах хорошо, если 2% есть, на развлекательных – 5%. У меня доходит до 10%. И я думаю, а как это начали снижаться просмотры и реально срезают эти самые подписки. Зашла посмотреть в графике, ну и вижу картину маслом. При растущем вот этом ЦРЦ снижается количество показов. Так что, народ, я вас очень прошу, очень. Вам сложно кинуть вот этот доллар на, на донаты? Скажите, если сложно. Я изменю систему, там нижняя планка, буквально 20 центов. Скажите, я сделаю, чтобы система видела, что тут ну как бы идет обмен, что здесь заработок идет. Все, все, все хотят зарабатывать. Скажите, и я изменю систему донатов. Вы видите, что творится. Я с этим сталкиваюсь всю жизнь. На заре интернета тут хорошо после тему апокалипсис. Потом на, на шепоте, вы знаете, где у меня начались колдыбубины. А сейчас я, я не думала, что в такие дебри погружусь. Ну, чем дальше, тем круче. И, кстати, зритель канала, зритель тоже растет. У вас такие отличные комментарии. Например, комментарий. А вы... А вы не заметили, что Агнец, Агнец Овен похож на букву W, Омега? Да, да. Так это ж агнец в апокалипсисе, он и есть символ хора. Так и есть. Знаете, у нас есть эти самые проповедники. Проповедники. Ну, вот эти в стиле протестантов, они все с запада. И вот они стоят в людных местах, там, в центре города, с микрофоном, под музыку, там, верьте в Христа. Я шалунью, я, я иногда проказничаю. Я иду так и сочиняю, как будто я к ним подошла и все вот это вывалило, все, что я об этом знаю. И хочется посмотреть на их лица. Потому что кто проповедует, они же за рамками классики ничего не знают. Давность эта история, она оказывается дикая. Хотя не знаю, если хор, может быть, хор, гор, может быть, это должность. А мы конкретно сейчас имеем дело именно с тем доктором, который занимает эту должность. Потому что гор, как высота, как на троне, ну, как бы возглавлять. Эпоха овна действительно была, и даже были сфинксы, похожие на овнов, с головами овнов. Второй комментарий отличный, белая лежать. Да, еще был в Телеграме, подписывайтесь в Телеграм. В Телеграме был комментарий про кукурузу. Очень интересный там сон. Но я не поняла, какие фильмы, что это за фильмы. Фильмов много, я вот своим методом тыка, я же их не найду. Белые и две луны, ну просто отличный клип, великолепно. Корейский клип называется Дрем Кетчер Дежавю. Противостояние двух лун. Там будут нарисованы две луны, две девушки в белом и в черном. Идет к трону, занимает трон. Кстати, вот пишите свои версии, когда это могло произойти. Это уже все очевиднее очевиднее. Была вторая луна. Очень давно, или накануне, тысячу лет назад, или где и когда. Занимает трон белая, но ей будет противостоять черная А фон, не случайный фон на небе. Красивое голубое небо, день. Вот эта тема интересная. Я задаюсь вопросом. Тут Люцифер, люстра люцифер Железные люди в докторе кто и далеки кто это? Это своя армия, свое войско или окружение чужое? Другие клипы прояснят. Я смотрю по, по кусочку, добавляются детали. Вот так идет битва белая и черная меч. Они перехватывают друг у друга меч все время. Меч за трон, между ними трон. Ваше мнение, мне кажется, ввиду такого контекста клипа это... Другие спутники или другие планеты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Причем в роли Земли, может быть, будет вот это черное вот нападение, нападение. Противостоят по разные стороны стола в центре Люцифер противостояние. Но здесь не вражда, здесь другие тела. Оппозиция, как положение на небе. Розы красные, розы синие. В предыдущем клипе у Рианы а Диаманты, там тоже были розы, но только красные. Позже здесь будет также и огонь, как и в том клипе. И нападение со спины, как у э, Гримсы, как у Рианы. Вот, э, в похороны, гроб, белое лежать. Так будь со мной. Прошу, не уходи, слова в титрах. Здесь, смотрите, платится то какое-то, какой-то еще объект. Быть может, Плутон. Там С Плутоном непонятная тема. Синие цветы символизируют какую-то загадку. Синие цветы связаны с Африкой. Там пропустила кадр. Напротив стола одна уходит. Я уже не буду 25-й искать. Смотрит в зеркало портал. Черно-белый, белые лежать. Черно-белый может означать мир мертвых, как вы думаете? Или другое пространство, или мир мертвых, или видение какой-то расы, которая не видит спектр. Тут был символ, и накрою ему лицо, но здесь шляпа, здесь еще следующий символ. Чья-то орбита. Вот, и накрою ему лицо. Они показывают и акцентом, и много девочек вот в такой вуале. Вот, меняются местами. Пышное-пышное платье. И я задаюсь вопросом, платье, атмосфера? Потому что Церера, если это про нее, то она меньше по размеру, чем Луна. Кстати, фон, там было небо голубое, а здесь такое багровое и изумрудные листья появились любопытный момент это какой-то вот сценарий той войны держит меч и бросает меч защита оставляет защиту а черная этот меч подбирает втроем провожают вот эту синюю в цветочках кто-то еще ушел а здесь белое платье, это белое лежать, это все-таки все, все тоже тот же сюжет, наверное. Меч или рапира. У Гримс был меч, здесь рапира. Но смысл один: белая держала это оружие, держала, но она его утеряла. Еще есть интересные символы, но нету идеи, поэтому я не буду показывать. Посмотрите клип интересный. В цветах лежит, там было белое лежать, а здесь еще вот красное платье. У вас хорошие комментарии пишите, идеи. Я же здесь заметила одну вещь: в стаканах были голубые напитки перед этим, а сейчас розовые. Остается одна. Я не могу позволить тебе уйти, слова. И голубые напитки. Голубая жидкость в стакане, вы помните, у Милен Фармер такая была. Белая пышная разворачивается и уходит. Цветущая, на этот момент еще цветущая. А черная поднимает оружие. На оружие конь нарисован. Вот почему я думаю, что это опять-таки та самая легенда именно про Цареву. Тут конь нарисован. Что-то еще, но остальное не разобрать. К синим цветам мы вернемся в связи с фильмом Черная пантера. И вот эта э, сцена угроза со спины опять. Вот уже третий клип, где угроза со спины. И вот оружие. И багровое небо. И все. Как это сказать? Тут колонна лежит, тут все разрушено. Да, разрушенные колонны, разбросанные предметы, столы и изумрудные листья. Тема изумрудная. Тема коней может быть связана со Сирисом. его участие в тех действиях, но я не, не понимаю, какое. Отличный кадр, вы видите, две Луны. Даже показаны размеры люди. Вы видите? Я говорила, что примерно половина, сколько я, ну минимум два фильма могу вспомнить, примерно половина от диаметра Луны. Но если речь идет про Церреру, то она в три раза меньше, вот, вот настолько, даже еще меньше. Для того, чтобы быть в половину от Луны, ей надо быть ближе, сильно ближе. Борьба за трон. Буквально. Вот трон. Багровое небо. Война. Фиолетовый цвет у луны. Фон. И огненный, огненный фон. Бои. Идут бои. Очень красиво нарисовали эти горы. Очень обалденное небо. У меня за окном что-то гудит. Короче, мне очень нравится картинка. Черная села на трон. Зеленый цвет может быть участием Асириса или там перехваченным его кораблем, допустим, оружием. Вот-вот-вот. С оружием со спины. Она ударит. Колонны лежат. Вот здесь уже разруха. там. То есть были жаркие бои, уже разрушения произошли. Огонь, как в клепе у Рианы. Добавляется огонь. Пальба была. Все кидает синие цветы. Я думаю, что это земля. Вот, вот это на чем она сидит, как вершина колонны или что, это красиво так. Но это, это могут быть какие-то солярные или земные астрологические символы в этом орнаменте. И персонаж кидает синие цветы. Все, там танцевали белые, теперь танцуют черные. А э, белый персонаж падает. Тут прямо показан полет и падает. То же самое, что у Ряны на фоне воды она уплывает. Черные танцуют. Здесь не знаю, произошла, видимо, рокировка. Наверное, это спутники, сиреневая. тут, тут тоже огонь, она уходит, оборачиваясь. На троне красное платье с черным. Может быть, трон это земля, и возле земли два небесных тела. Белое и лежать. Закрыты глаза и все. И отдаляется, так же как в Клипериане. Отдаляется. Там было на волнах. То есть уходит в черный космос, фон черный. Черный пол. На троне черная. Огненные копья. Заметьте, там был огненные копья, черный щит с таким символом. Здесь белый, он лежит. Все поменялось, поменялось, главное на троне. Другие силы заняли место. И это важно, здесь мы можем рассмотреть этот красивый узор, Здесь дело в том, что вверх похоже на Луну полумесяц. Опять-таки может быть Луна. То, что в центре, вот по кругу солярный символ, то, что в центре, так иногда изображают Землю. Круг и крест. В астрологии это символ Земли. На черном фоне еще виднее. Народ, я еще раз очень прошу, оставляйте, пожалуйста, ссылки. На этот ролик, допустим, где-нибудь, по одной ссылке. Потому что когда я начинаю активничать, я вижу, как снижаются именно показы. показы то есть мои ролики ну, не показывают. Что бы я еще хотела бы добавить? Тут вот этим методом получается предугадывать и получается находить то, что больше никто не видит. В таком ключе, в принципе, мало каналов, кто разбирает клипы, опираясь на... Ну, я могу только один вспомнить, его сейчас нету. Опираясь именно на эм, эпосы. У нас или-или. А здесь получается предугадывать. Каналу удалось нащупать Третью мировую. Это при том, что я ничего не знаю ни про войну, ни про деньги, ни про политику. То есть сам этот метод, он настолько мощный. Когда в клипе ты предугадываешь, что должен быть Посейдон или Белое лежать, и зрители уже, зрители прекрасно секут, вот какой клип мне прислали, да. То есть для того, чтобы знать, что и как, ответы здесь. Но без поддержки ничего не получится. Вы видите, что происходит. Скажите, если вам сложно вот эти вот этот доллар за подписку. Не подписка, а ну, там донаты какие-то там. Я изменю, я сделаю градиенты, там будет минимальная цена, чтобы хотя бы числилась. Ну, хоть немного. Чтобы система видела, что здесь вот, ну, живенько получается. Кошачью электронную расу вообще никто не обнаруживает. Да, и подписывайтесь в телеграмма, пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.